И сегодня я приехал на этот комплекс, чтобы бегло быстро показать вам, насколько круто и комплексно строит данный застройщик. Сейчас я, кстати, стою на участке, где будет сделан открытый инфинити переливной бассейн с морской подогреваемой водой. Но личное мое мнение, я бы сделал его трехзвездочным, чтобы совместить на одной территории 3, 5 и Ромада 4 звезды. Но также возможен вариант э, краткосрочных э, ипотек со ставкой 0% и 0,01%. Аналогичные комплексы в Сочи уже торгуются от 700-800 тысяч рублей за квадратный метр. Вы покупаете по 450. Через год сколько будет цена? Я люблю Сочи. Именно с таких слов, я думаю, начинают свое утро жители данного жилого комплекса центрального района города Сочи на северном склоне Бытхи. Вот, друзья, мы ни в коем случае сейчас не приехали рекламировать его. Хотя, если вам будет интересная информация по этому комплексу, вы также можете к нам обратиться. Вот, мы сюда приехали для того, чтобы показать вам, насколько круто, современно строит свои комплексы застройщик одного из самых лучших, а может, и самых лучших гостиничных комплексов, которые строятся и реализуются в городе Сочи. Да, мы говорим сейчас именно про... В Индом Гранд, 5 звезд отель, который строится и реализуется у нас в Костинском районе, одним из самых надежных э, федеральных застройщиков э, Российской Федерации. Вот. И сегодня я приехал на этот комплекс, чтобы бегло быстро показать вам, насколько круто и комплексно строит данный застройщик. Вот сейчас у меня, кстати, за спиной находится э, торговый бизнес-центр. Как вы видите, он уже запущен, здесь уже есть оживление. Здесь у нас различные магазины. Аптеки МФЦ сюда заехала городское, вот. Значит, дальше мы смотрим и видим первую сданную очередь. Она уже введена в эксплуатацию. Здесь уже делают ремонты, ну, собственники некоторые уже даже живут. Вот. поэтому вот первая очередь была сдана. Ориентировочно полтора-два года быстрее заявленного срока. Далее у нас идет вторая очередь, и за ней третья очередь, и все три очереди до конца этого года они уже вводятся в эксплуатацию собственникам выдаются ключи. Если мы говорим про комплексное развитие территории, то вот здесь, видите, где буры стоят, вот эти вот строительные экраны это все строительство детской школы на 1100 мест, за ней же будет также детский садик, отдельно стоящий, друзья, футбольный легкоатлетический стадион, и за ним у нас территория нацпарка, я не знаю, сколько там даже гектар, но она будет полностью облагорожена, то есть чтобы люди, жители этого комплекса могли просто ну, немного отдалиться от цивилизации, все-таки это центральный район, да, можно сказать, такой сочинский мегаполис, и выйти в парк с детьми, с домашними животными, на велосипедах покататься среди деревьев и предгорье города Сочи. Вот. Поэтому э, у меня есть для вас эксклюзивная информация по комплексу Виндом Гранд, э, которая будет реализована застройщиком в течение одной, максимум двух недель. А мы уже знаем об этом и сможем забронировать по этим условиям себе номерной фонд в гостиничном комплексе Windem Grand. Вот, друзья. Поэтому сейчас еще раз бегло показываю вам, как круто выглядят уже готовые сданные дома. Вечером они просто сногсшибательные. Подсветка. В общем, вот этот комплекс по своей эстетике, он превосходит вообще абсолютно все жилые комплексы, наверное, в городе Сочи. Расположение идеальное. в общем. Сейчас это видео не про него, не рекламирую, но если будет интересно, обращайтесь. Здесь также сейчас есть очень хорошие условия оплаты. От компании Сочи ЮДВ всегда будут эксклюзивные условия приобретения. Вот, поэтому, наверное, я сейчас делаю вот так, и мы перемещаемся на территорию комплекса Виндом Гранд 5 звезд. Так, ну что, дорогие визуалы, выбрал для вас эксклюзивный ракурс, чтобы можно было понять, насколько масштабно у нас строится объект. Этого же застройщика, чтобы вы сразу могли с той картинки перекинуть свое внимание на эту картинку и представить, в каком очертании, какой эстетике будут выполнены эти гостиничные комплексы. Я напомню, что это настроится 5-звездочный отель под управлением международной организации Windom бренд Grand 5 звезд. Сейчас я, кстати, стою на участке, где будет сделан открытый инфинити переливной бассейн с морской подогреваемой водой. Будет он протяженностью 45 метров с видами на предгорье, на внутреннюю часть двора третьего корпуса. По нему еще пока, кстати, ничего не известно. Скорее всего, будет три звезды апартаменты. Если будет пятерка, так же, как и второй корпус, никто не огорчится. Но личное мое мнение, я бы сделал его трехзвездочным, чтобы совместить на одной территории три, пять и Ромада 4 звезды. Напомню, что в этом корпусе у нас будет отдельная пристройка двухэтажная, там будет у нас детский центр и, друзья, очень важно, медицинский центр. В этом корпусе у нас пристройка уже готова. Там будет спа-комплекс, тренажерный зал и банный комплекс. Левее от этого корпуса идет главный корпус санатория Кавказ. Он будет полностью реконструирован. Там у нас будет располагаться конференц-зал. За ним еще отдельный спа-комплекс 4-звездочного отеля Аромады. Там будет открытый, закрытый бассейн. В общем, все максимально насыщено по территории. Можно сказать... Такой отдельный город компании Windom в Хостинском районе. Это будет единственный отель категории 5 звезд. И вы, друзья, можете стать собственниками номерного фонда в этом замечательном гостиничном комплексе. Напомню, что вот этот корпус сейчас у нас идет в продаже. Есть виды во внутреннюю часть двора. Вы их можете посмотреть в предыдущем ролике. С этой частью у нас также идут цены как на горы. То есть здесь у нас вот этот вот вид Посмотрите, какой он головокружительный Классный на предгоре И есть также номера категории с видом на море У них идет прямой вид на море Уже начиная с первого этажа Вот, поэтому, друзья Сейчас перемещаемся в офис, у нас есть эксклюзивная информация для вас по поводу условий приобретения номерного фонда в гостиничном комплексе Виндом Гранд. Сейчас я о них более детально расскажу, более деловой обстановке, чтобы можно было раскинуть цифрами и понять, сколько вам нужно первоначального взноса, чтобы приобрести номер здесь и какие будут условия ипотеки для наших инвесторов. Вот. Поэтому хлопаем и перемещаемся. Сегодня были на запланированной встрече с директором по продаже строительной компании, кто является застройщиком непосредственно второй очереди в Индом под брендом Гранд 5 звезд. Задали вопросы по поводу, какие, по поводу того, какие банки аккредитованы уже на сегодняшний день вот, и какие условия приобретения есть для наших инвесторов. И вот, что мы получили в ответ на этот вопрос. У нас на сегодняшний день проходит аккредитация у всех ведущих банков. Это Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк уже получена аккредитация. По самим ипотечным продуктам, что могу сказать, минимальная ставка по обычным ипотекам субсидированным будет у нас от 6,9%, такая же как ставка по господдержке, но также возможен вариант краткосрочных ипотек, со ставкой 0% и 0,01%. 0%, 0, 0 это у нас дает Альфа-банк и 0,01% это Совкомбанк. Срок кредитования от полугода до трех лет. Друзья, ну, собственно, это и есть та самая эксклюзивная информация, которую я хотел донести до вас в этом видеоролике. Это то, что совсем скоро гостиничный комплекс Windom Грант 5 звезд запустит субсидированную ипотеку. Состоится это буквально уже в течение недели. И как вы нам сказал директор по продажам Руслан, это точно будет Совкомбанк, который дает процентную ставку от 6 месяцев до 3 лет под 0,01% и Альфа-банк под 0% годовых. То есть это означает, что вы сейчас можете приобретать на Мирной фонд, вносить за него 15% первого взноса, это у нас ориентировочно при стоимости номера 13,5 миллионов составляет 2-2,5 миллиона рублей, и платить ежемесячный платеж до момента ввода в эксплуатацию комплекса, до того момента, когда он уже начнет приносить доход всего лишь там порядка 30-35 тысяч рублей в месяц, понимаете? Если вы выбираете более спекулятивный метод инвестирования, купли-продажи, да, то вы сейчас можете приобретать там, по 450 тысяч рублей за квадратный метр номерной фонд, носить за номер всего лишь 2-2,5 миллиона рублей. В течение года еще эм, ипотечных затрат у вас будет порядка 360-400 тысяч рублей. То есть общие затраты составят там, до 3 миллионов рублей. И в течение года цена растет. Это в любом случае растет. Аналогичные комплексы в Сочи уже торгуются от 700-800 тысяч рублей за квадратный метр. Вы покупаете по 450. Через год сколько будет цена? 600 будет, но я думаю, это точно будет. Это уже 150 тысяч рублей на квадратный метр прирост стоимости. При приумножении на площадь номера доход составляет чистая прибыль уже порядка 4-4,5 миллионов рублей. Перепродаем, идем дальше, вкладываемся дальше. Если же вы выбираете более э, ну, инвестирование с целью пассивного дохода, да, я напомню, что это вообще в принципе это самое надежное, что может быть, это ФЗ 214 Вся сумма, полная сумма кладется на эскроу счет. И здесь сейчас вы можете взять э, газ, э, ипотеку с господдержкой. То есть под 6,9% годовых. То есть у вас платеж составит порядка 80 тысяч рублей в месяц. 85, там, 90, ну до 100. 5 звезд, отель, ну вы все уже знаете об этом комплексе, насколько он крутой, богат инфраструктурой, в его идеальном расположении. Сколько будет приносить этот номер? Сколько вот вы купили номер, сколько он будет приносить? Я думаю, здесь уже можно обратиться к открытым источником, где можно посмотреть стоимость размещения, загрузку номерного фонда, то есть есть сайт Росстат и тому подобное. Если вы не верите так, то зайдите сами, посмотрите сколько сейчас вот отель «Ромада», да, он есть в Екатеринбурге, в Питере, посмотрите, в Казани есть. Зайдите, посмотрите, поскольку сейчас, прямо вот сегодня сдается номерной фонд в этих отелях. 10-11 тысяч рублей в сутки. Казань, Екатеринбург, классные города. В Сочи сколько будет сдаваться в сутки такой номер? Но я думаю, 10 тысяч это точно будет сдаваться. Так вот, если мы возьмем ставку размещения среднегодовую 10 тысяч рублей в сутки и 65% загрузку номерного фонда в год, а 65% это очень реально, потому что сейчас у нас отели все забиты, 65% за весь год средняя загрузка отеля, 10 тысяч ставка размещения. Вот перемножаем да, эту ставку размещения на среднюю загрузку номерного фонда в год, забираем оттуда проценты управляющей компании, все коммунальные платежи, налоги и тому подобное у вас чистыми ну миллион восемьсот, два миллиона рублей в год выходит. Это минимум там сто двадцать, тысяч рублей в месяц. Платежи по ипотеке составят от 80 до 100 тысяч рублей в месяц, если мы берем господдержку. То есть вы не только полностью перекрываете ипотечные платежи, вы еще и зарабатываете. Я напомню, что вот этот расчет, да, доходностью он сделан на минимальных параметрах 10 тысяч рублей. Ставка, 65% процентов загрузка. Сейчас в Сочи на Столько развивается, сюда идут такие инвестиции. И вообще, в принципе, со всей ситуацией, ну, здесь круто отдыхать. Здесь уже нет понятия сезонности. Здесь уже заселяемость круглый год. Тем более мы берем комплекс пятизвездочный на берегу моря в Хостинском районе в ближайшем доступе ко всем главным локациям. Центральному Сочи, Олимпийскому парку и, Аэроп... и Красной Поляне. Да? То есть сюда люди будут ехать круглый год. Прямо возле комплекса будет строительство нового гольф-клуба. Будет дорога идти напрямую на Красную Поляну, то есть от комплекса до Красной Поляны, до горнолыжных курорта будет доступ в течение 20 минут. Плюс строительство новой марины, это все будет притяжением нового центра туризма в Хостинском районе, и непосредственно наш отель будет заселен максимально. Поэтому, друзья, не медлите, звоните, обращайтесь, мы выберем вам самый крутой видовой доходный апартамент, и будете максимально довольны. Поэтому с вами компания Сочи ЮДВ, мы ждем ваших обращений, до новых встреч!